приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 16 мая 2022 года сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок разберем Главную криптовалюту посмотрим на индексные фундаментальные показатели, а также посмотрим на альткоины по списку моего watch листа. В прицеле моего внимания сегодня будет One, Йота и Эйчбар. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, оставить комментарий, поставить лайки, поддержать канал и обязательно подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube-канала, с правой стороны вверху, есть ссылочка на страничку Trading View. Здесь выходят видеообзоры по отдельным альтам и...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 которые используются в обеспечении маржинальной торговли. BINX входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как Кукоин и Хооби. Итак, традиционно перейдем в раздел индекса на сайте онлайн, посмотрим на страх и жадность. Мы по-прежнему в зоне экстремального страха, ушли с отметочки 10, сейчас индикатор нам показывает цифру 14. В целом, тепловая карта криптовалют у нас показывает разнонаправленное движение, однако, если мы посмотрим на мой watch-лист, мы, в принципе, в момент времени сейчас более точны здесь по листу и мы, конечно же, сейчас снижаемся. Давайте снова сюда на тепловую карту и посмотрим, в чем вопрос. Тепловая карта подает информацию с небольшой задержкой. Так мы выглядели сегодня чуть-чуть раньше а, записи данного обзора. Ну и индикаторы по главной криптовалюте показывают нам основном. Все индикаторы показывают нам активную зону продаж. Итак, давайте посмотрим сейчас еще... У нас на индикатор сезона мы находимся на отметочке 20 и сразу же традиционно сейчас посмотрим на доминацию что у нас происходит с доминацией по главной криптовалюте обратите внимание попытку 45 прорвать мы не смогли дотянулись до этого уровня конечно не смогли прорваться сейчас консолидируемся ну скажем так в такой некой перегретости классический rsi по индикатору vmc и cypher B показывает нам красную зону rsi стахастик находится вверху в перегретости Волны моментума тоже наверху и цена средневзвешенной объемом, желтая волна, VWAP тоже двигается вниз. Индикатор намекает на сужение, я уже показывал этот момент, на сужение волны манифлоу красного денежного потока в зеленую зону. Если перейдем, конечно же будем двигаться наверх, но в любом случае прежде чем перейти, нам придется сейчас скорректироваться по волне моментума. Если уйдем отрисовывать ее здесь на триггер, то конечно же двинемся в этом направлении. Ну, я думаю, что сейчас нужно будет понаблюдать за доминацией в целом. Ну и конечно инвесторы сейчас, как я уже говорил ранее в предыдущих обзорах, в большей степени предпочитают главную криптовалюту, так как она несет наименьшие риски по сравнению, скажем так, из высокорискового сектора криптовалютно, криптовалютного сегмента, криптовалютного рынка, она несет наименьшие риски по сравнению с альткоинами. Ну и давайте сейчас посмотрим один интересный индикатор. Обратите внимание на этот индикатор, это логарифмические кривые. На что я обратил внимание? С момента появления отрисовки по этому индикатору на период августа 2010 года и до сегодняшнего дня, Кривые в логарифме роста, глобального роста, конечно, по главной криптовалюте, мы выходили за пределы нижней кривой лишь во время корона-дампа, то есть в марте 2020 года. Обратите внимание, сейчас мы вышли за нижнюю кривую тоже. Ну естественно, что произошло потом? Потом мы вернулись обратно, пролив может быть чуть глубже, мы вернулись, поконсолидировались свыше этой кривой, ушли до следующей кривой логарифмы, обратите внимание, вот здесь мы уходим на нее, ушли в такую диапазонную торговлю между двумя нижней и следующей логарифмической кривой, и дальше у нас начался рост. Вот здесь я думаю, что ситуация у нас сейчас повторяется. И также обратите внимание на осциллятор, который также к этому индикатору Привинчен. Обратите внимание, где находился осциллятор, ну, в момент, понятно, да, перекупленности по активам и где находился перепроданности. Посмотрите, где мы по осциллятору находимся сейчас. Ну, то есть, э, ситуация выглядит таким образом, что мы уже в хорошей, вкусной зоне, конечно, находимся накопления И в целом, я думаю, что эта зона уже может быть рассмотрена большинством институциональных инвесторов для того, чтобы накапливаться. Потому что речь шла как раз от диапазона 32 до 42, а то, что мы сейчас находимся еще ниже, говорит о том, что, я думаю, инвесторы-институционалы, конечно, постараются максимально постараются удержать этот уровень. И если и будет какой-то спекулятивный пролив, ну, 20, то, что мы с вами смотрели по биткоину, маловероятный сценарий. Но риск все равно сохраняется, это надо также учитывать. И я хотел еще традиционно посмотреть. Конечно же, на ликвидации 72,5 тысячи ликвидированных позиций за последние сутки на 201 миллион долларов. И обратите внимание, ликвидации разнонаправленные. Чуть-чуть, там буквально на одну площадку доминируют ланги, а так в целом в большей степени, конечно, разнонаправленность. То есть большая волатильность, скачки вверх-вниз выносят высокорисковый Маржинальные позиции И, соответственно, несут потери То одна сторона, то другая И давайте посмотрим соотношение быков и медведей Также за последние сутки У нас доминируют, можно сказать, лонги Но, опять-таки, 50,46% В большей степени я бы назвал это паритетом Чем какой-то, ну, скажем, объективно Какой-то серьезный каким-то серьезным доминированием со стороны покупателей. Ну и давайте к главной криптовалюте, прежде чем мы начнем ее смотреть, традиционно индекс доллара, по-прежнему консолидируемся здесь на отметке 104. Где-то вот так мы 103-104 и болтаемся, и потихоньку пытаемся дотянуться до 106. Но уже начинается залом. С учетом того, что красная волна идет сейчас, обратите внимание, очень мощно на индикаторе RSI классическом, RSI стахастик перепроданности, а цена средневзвешенной объемом ломается сверху вниз. Мы на индикаторе VMC Cypher B видим красный квадрат, красный даймонд, красный бриллиант. И если посмотрим на младшие часы, я думаю, что 6 часов ломает эту историю, ну пытается сломать. Пока намек вроде бы на сужение зеленого денежного потока целью либо ухода к нейтральной зоне, либо перехода в красную зону, он есть, но не сильный. Поэтому 6 часов могут сейчас просто уйти на коррекцию куда-то к 50 экспоненциальной среде. Не скользящий примерно на 103 с небольшим. Такое может быть, а дальше мы можем продолжить все-таки двигаться в зеленом денежном потоке. Риск такой есть. Потому что здесь на дневном таймфрейме даже близко не видно попытки сузиться и уйти в красную зону, то есть каким-либо образом понижаться. Поэтому индекс доллара после некой коррекции последних дней, вот примерно как здесь, да, потолкаться где-то на второй, третьей волне индикатора кривых и мои риба на индикаторе VMC Sapphire. И можем после чего попытаемся еще раз с 106 толкнуться риски сохраняются учитывайте это в своих трейдах и давайте посмотрим на главную криптовалюту сейчас консолидируется на отметке 30 последний раз когда мы ее смотрели мы с вами отрисовали давайте сделаем недельный таймфрейм так будет легче увидеть мы с вами отрисовали расширяющуюся треугольную формацию, ну и также предположили, что в рамках этой треугольной расширяющейся формации мы, конечно же, можем с вами двигаться таким образом, что найдем где-то здесь дно. Оно может быть на уровне глобального FIBA 26,5, локального FIBA 25,5. Можем провалиться и ниже. Как я и сказал, риск ухода на бывший all-time high 19666 по данным биржи Bitstamp сохраняется. Но при всем при этом сейчас мы немножко, чуть-чуть на недельном таймфрейме уже перепродались. То есть RSI находится внизу. Стохастический, классический, в нейтральной зоне. И мы сейчас пока еще не намекаем, но я думаю, что в ближайшее время должны будем заламывать гребень волны моментума. Если этот залом будет происходить, потому что ФИВАП уже заломался, желтая волна, если посмотреть поближе, то будет видно. Желтая волна внутри красного потока денежного, она заламывается. Если залом произойдет и мы попытаемся свернуть все-таки красный денежный поток, то уйдем потихонечку от средних значений. Опять-таки понять сейчас на недельке красный денежный поток будет активно развиваться вот так Или сейчас от этих значений начнет рисоваться вот так, ну практически невозможно Рынок рисует индикатор, а не индикатор рисует рынок От сетки ribbon, как я уже сказал, мы отделились достаточно далеко Но мы смотрели в тот раз на дневном таймфрейме, давайте глянем И мы, конечно, к ней пытаемся вернуться то, что мы буквально в последних обзорах с вами смотрели по биткоину сейчас происходит то есть мы ушли от сетки и пытаемся к ней опять потянуться но сетка в нисходящей динамике поэтому мы можем вот к ней сюда куда-то потолкаться в район 32 33 можем до конца дойти можем не дойти но то что тянемся к ней так же как вот здесь это факт и посмотрим будет ли она загибаться если она будет загибаться и уходить в боковое движение у нас будет шанс попытаться прорваться выше к этим вот объемом вот сюда куда-то в район 36 37 такое вполне себе вероятный сценарий пока волна моментума внизу вивап уже ушел в верхние значения поэтому хоть и классический нам обрисует зеленую зону но мы уже в средних значениях по стахастическому и пока средневзвешенная цена наверху она в любом случае будет сдерживать нас в неком боковом движении и обратите внимание на недельке как раз таки отрисовать волчок намекая что недостаточно у нас мощности и низкие объемы нет повышения объема на вот этом росте и это говорит нам о том что ну как бы рост может быть не подтвержден до конца уйдет какую-то уйдет в какую-то консолидацию в какую-то диапазонную торговлю актив прежде чем сможет вырваться гораздо выше давайте посмотрим сейчас еще один набор индикаторов мы с вами уже говорили ранее мультипликатор Майера, очень интересный показатель именно работает Расчет его ведется в первую очередь, конечно, для биткоина. И обратите внимание, мы находимся исключительно в зоне покупок. Мультипликатор нам нарисовал зону покупок. прям как будто, знаете, вот такая согнутая, вытянутая рука, в которой э, зеленым отмеченному пора уже добирать корзину. Но ну, по крайней мере, по формуле этого алгоритма мы сейчас, конечно находимся в той точке, в которой обычно институционалы начинают набирать свои долгосрочные позиции. И а также по Боллинджеру, обратите внимание, Боллинджер вообще смотрит тупо вниз, то есть здесь отрисовка идет просто вот так вот волны вниз, и здесь она сверху тоже двигается вот так. Но ну, в любом случае когда-то это произойдет вот так на дневном таймфрейме мы попытаемся уйти в среднее значение конечно нас удерживает зона первичная зона которую нам надо пройти 34 с половиной 35 700 она у меня здесь обозначена она также подтверждается объемами а если посмотреть локально давайте на 6 часов и посмотрим сейчас непосредственно на пунктирный паутины, где у нас сейчас может быть консолидация цены с точки зрения сопротивления и с точки зрения поддержки. Поддержка у нас сейчас будет уходить на уровень 28 28800. Чуть ниже у нас, кстати, обратите внимание, на 6 часах мы сейчас упираемся где-то в поддержку половиной, Это поддержка оранжевого мувинга, 50-й экспоненциальной средней скользящей. Сопротивлением у нас выступает ближайшим это пунктирная восходящая паутина красная, она находится на отметке 3400 где-то, примерно, плюс-минус, локальных уровней и дальше у нас верхняя граница как раз-таки канала Боллинджера. и здесь синяя восходящая паутина на отметке 31180-31200. Вот так сегодня выглядит актив, и также на 6 часах, обратите внимание, мы точно двигаемся в нисходящей динамике, у нас волна моментума наверху с красной точкой, и VWAP пересек средние значения сверху вниз, у нас был подрисован ромбик, кстати, сейчас уже ушел, потому что VWAP уже прошел среднюю границу, поэтому отрисовка прямо на наших глазах сейчас исчезла. Но в целом у нас RSI стахастик в перепроданности толкается вниз, поэтому думаю, что скорее всего мы будем уходить отрисовывать волну внизу. И пока что сохраняется на 6-часовом таймфрейме активный красный денежный поток, поэтому сейчас лонговые позиции добор лонговых позиций, конечно же, невозможен картина выглядит не для бычьих настроений. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня с альтами, которые в прицеле моего внимания. Начнем с One. Обратите внимание, мы смотрели этот актив 31 марта предполагали, что он еще может какое-то время подвигаться вверх, потому что был в актив зеленом денежном потоке но ему должна была потребоваться коррекция потому что были в перекупленности по рассай стохастику и намекали на то что может быть разворот собственно говоря попытались потолкаться выше не получилось развернулись и вся динамика сломалась если смотреть на него глобально на старших часах на дневке мы через вот такой вот канал можно так что ли сказать провалились вниз до да, желтый расширяющуюся формацию или канал как угодно можно здесь назвать. Мы прорвали его, свалились вниз. И, соответственно, сейчас идем вот в синем, я отрисовал тоже, канале. А, в нисходящем, который рано или поздно, конечно, будет разворачиваться. Но сейчас пока намеки достаточно слабые. А, очень маленькая дивергенция здесь есть на волнах моментума. Эту дивергенцию мы пытаемся сейчас отработать. Держимся на пунктирной красной, а, значит, нисходящей паутины. Консолидация идет здесь. С сопротивлением выступает уровень 0%. Ну, я буду считать через 2.0, 2.0, 53.73 примерно, да, это локальная FIBA. И сейчас он, оно выступает как раз таки сопротивлением нам а поддержка выступает как я уже сказал пунктирно нисходящий паутина основная зона поддержки находится внизу на 003191 примерно здесь же зона 003914 это такая вот зона поддержки для актива в более глобальном масштабе поэтому сейчас наблюдение за активом ну здесь мультипликатор майера уже не уместен хотя тоже показывает перепроданность давайте посмотрим лучше на и мэй на сеточку тоже до нее далеко от нее ушли на дневке все объемы находятся вот здесь наверху, преодолевать нам их конечно будет достаточно сложно поддержку как бы поддержка видна, обозначили и дальше следующее сопротивление у нас будет как раз таки начало первых объемов, это глобальная FIBA 008033, ну и здесь оно консолидируется как раз таки со второй, третьей волной кривых сетки Мэйриба пока актив в большей степени намекает на то, что попытаемся потолкаться, но RSI, стохастик двигается гораздо быстрее, чем значит, двигается актив, поэтому в среднесрочных перспективах, да, мы должны пытаться вырваться к верхней границе этой формации, но в краткосрочных пока еще, пока достаточно слабенько выглядит рынок. Но рынок слабенько выглядит по многим показателям. Сегодня, кстати, не очень хорошая статистика с утра выходила по Китаю. Обратите внимание, да, инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства, объем производства в Китай, розничные продажи. Все, практически все в отрицательной зоне, то есть все гораздо хуже, чем те ожидания, которые были. Ну и это, возможно, в том числе и отражается на глобальное настроении инвесторов и по основной криптовалюте, ну и, соответственно, далее все это переходит с учетом доминации в гораздо более жесткую и сильную форму на рынок альткоинов. Следующим активом у нас выступает Йота. то же самое, прям как под копирочку, смотрели тоже 31 марта, видели, что она еще может какое-то время порасти, были в зеленом денежном потоке, было непонятно, сохранится он или нет, и также говорили о том, что уже перегретый, заходить в позицию сейчас однозначно не рекомендовано, и были правы, потому что все повалилось вниз. И мы ушли в активный красный денежный поток. Сейчас все волны внизу, но опять-таки нет отрисовки триггера и очень быстро перегреваемся по стахастическому арсайту. Это значит, что спадает сейчас э, сила, низкие объемы на дневном таймфрейме. Видно, что это может произойти вот так, ну то есть, может быть, даже глубже, все будет зависеть от множества факторов это рынок альткоинов, но в любом случае, пока мы находимся в нисходящей динамике, и дивергенция классическая, которая здесь была, она отыграла чуть позже, но отыграла ну, очень вяло. Очень-очень вяло. То есть, отскоки могут быть но все будет зависеть от того как сейчас будет развиваться история с волной моментом а здесь внизу в целом толкаемся снизу вверх так же как по предыдущему активу но очень пока слабенько все это выглядит и пытаемся дотянуться вот сюда до сетки мои ribbon давайте посмотрим основные уровни которые здесь должны быть обозначены а, что касается уровня то локальным сопротивлением сейчас будет 04874 и 05130 примерно до да, поддержка у нас выступает локальный индикатор нам подсвечивает отметку 3099. ну и также глобальное еще у нас сопротивление сейчас на отметке 0 0 39 85 она прям мощная индикатору подсвечивает еще с, про, с прошлых трейдов там даже наверное некая зона 0 42 35 0 40 0 и 0 42 35 вот 0 40 0 7, 0 42 0 42 35 это вот такая зона сопротивления сейчас здесь же консолидация Будет идти по всей сетке классического МАИРиба. Дальше уже глобальная Фиба здесь 50 экспоненциальная средняя скользящая на отметке 0.5773. Дальше и сота и верхняя граница канала. В общем, сюда об этом еще говорить рано пока мы должны как минимум хотя бы намекнуть на то, что мы разворачиваемся достаточно активно, чем сейчас. Пока активность слабенькая на сегодняшний день. И H-bar последним активом в нашем прицеле тоже смотрели 1 апреля и тоже видели его перегретость. Он не смог преодолеть 200-дневную экспоненциальную среднюю скользящую красный мувинг, после чего повалился и ушел в рамках вот такого нисходящего канала. Сейчас у нижней границы его дна тоже перегрелся по стахастику. тоже вроде бы и дивергенции все хорошо и должны расти. Все очень, они все трое похожи, как подкопир. И я думаю, что сейчас будет в большей степени зависеть даже не от доминации, а о том, в принципе, в какую сторону двигается рынок, чтобы смотреть на них. Но они будут также так или иначе, гораздо вяло выглядеть. Если бы это был все-таки alt-сезон, можно было бы ожидать каких-то более существенных отстрелов. А сейчас. Ну они будут, но достаточно маленькие Плюс сохраняется риск капитуляции По главной криптовалюте, он все еще сохраняется Вот, и для Коротких трейдов, для локальных трейдов Пока мы выглядим как шорт позиция Мы не выглядим как лонг, это точно Потому что, обратите внимание, на 6 часах Я даже не буду смотреть предшественников Еще раз, да, можно Посмотреть вот по этому активу, и уже видно Кстати, множественная отрисовка на 6 часах Крестов манипуляции дала Возможность нам все-таки отскочить чуть-чуть Но опять-таки, перед тем, как она дала эту возможность, мы провалили гораздо ниже и ушли на поддержку а, нижней границы канала и сейчас тоже отрисовываем красный ром Достаточно мощный и смотрим вниз и На 6-часовом таймфрейме 54% У нас сейчас давление медведи, то есть оно не сильное Оно не сильное, но давление присутствует И мультипликатор, обратите внимание вол Волчий стай э, все-таки находился в зоне Перегретости и двигается вниз То же самое происходит и по стахастику И классическая RSI находится в нейтральной зоне стахастик. Перекупленности и волна моментума Наверху завернулась уже гребнем И также смотрит вниз Сохраняется э, желание выйти с красного дня потока у актива, но пока достаточно слабо. Вот так сегодня выглядит рынок. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте обязательно комментарии, поддержите канал, что нравится, что не нравится, какие активы хотели бы посмотреть. Мы быстренько по ним пробежимся в следующих обзорах. Ну а с вами был Гоша, канал Index рейд и до новых встреч.